Пуа! Секс это, конечно, здорово, но вы когда-то пробовали во вкладке инкогнита в ютубе вбить в Супер суперприколы? Вот я попробовал. Я вам скажу, что это что-то на уровне даркнета. Суперприколы. Вот посмотрите, что вы Мне нравится все уже, что я вижу на картинках. Я просто хочу обратить внимание, что, по-моему, вот все, что выдает по этому поиску, оно для мужчин. Я, конечно, не хочу сейчас прозвучать сексистом, но куча каких-то дорожных знаков, голые женщины на голове выстриженные мужчины типа <с ia> это чисто приколы для бати <с Hungary> вот это то с чего смеется батя почему причем здесь вкладка инкогнита, скажите вы потому что ну часто старшее поколение смотрит youtube без аккаунта потому что в их понимании аккаунт это счет а бумеры зарабатывают деньги а миллениалы и все остальные умеют разбираться веб-сайтах поэтому собственно вот эта вот граница через нее мы сейчас и перелезем вот это да там люди я посмотрел чуть-чуть там... Э, честно, ну, ну, ну, не, ну, вы поняли. Там можно просто сдохнуть от смеха, если тебе 69. Погнали! Привет! Ох, а... Ну тут теплее, чем на улице. А -а -а. Что это так? Ты неплохо. А это разве Мерседес. Давай ты меня цесешь, и это селёдка твоя. Фу, я вообще не Иди, иди, иди. Блин, ты что Не снимай. не снимай. Я на дне. Я не знаю, где там, на каком дне был скриптонит, такого притона, но я сейчас ниже, однозначно и глубже, далеко просто. Это... Как вы думаете, сколько мне лет? Ну, лет 30, 32. 38. Мне понравилась эта пауза, которую она сделала 38 Пу Ой. Ты отстановила человека Ему вообще, ну явно, у него половины тела не видно Большей части, тут голова парит в воздухе А вам сколько лет? А сколько даете? Ну раза два О <смех> oh я просто вот сам факт того, что в видосе, который, я почти уверен, смотрят в основном люди старшего поколения, рекламируют игру про аниме. Во-первых, очень рискованно и смело со стороны автора канала, потому что, ну, за такое посадить в России могут на минуточку. Аниме же шелки моталки это в основном дело подсудное. И вот просто мне интересно, тут надпись «Ссылка на игру в описании ролика». Первая и единственная ссылка на какую-либо игру — это Raid Shadow Legends. То есть как бы... Мне больно думать о том, ну на что был расчет. Ну, как бы я должен работать этот, этот, этот, этот принцип. человек, ну, ему понравилось это видео, что уже вряд ли, учитывая предполагаемую аудиторию канала, он перешел вот по ссылке в описании. Давайте перейдем. И тут Red Shadow Legends. Что должно произойти дальше? Похуй! Он должен такой, «А, ты так сойдет!» Мне кажется, эти люди не хочу никого обидеть. Знаете, вот когда ты смотришь на какое-то порнокопытное животное, иногда кажется, что у него в глазах тупо ничего нет. У него эти глаза в разные стороны смотрят, и в них инстинкты. Вот просто недоли... Ума. И вот человек прям, ну, похер. Было одно видео, игра совершенно другая. Смотрел он видос, он вообще, наверное, не знает, как он попал к тому видосу. Он просто с трудом, с ошибками написал слово «приколы» в адресной строке. И начал смотреть этот видос, потому что там вот такая картинка. Ты такой, ой, это же как я. И все, и он сейчас играет в Raid Shadow Legends. До сих пор. Ладно, извините. Света Лена. Вика. А Зубенко Михаил Петрович. Я вообще не понял, что было, но смешно. А вы знали, что вот эта штучка открывается не зубами, а с помощью крышечки? Ни зубами она тоже открывается. Там вывеска в каком-то маленьком городе была. Типа, вот с такого-то числа по такой вот, в реку не ссать, будем варить пиво. <рит chega> а про автомобиль где было? и машину умыть С, <Feat cotique> с такого-то по такое число, пожалуйста, ссыте в реку Тещу будем топить меня бесит жутко, что каждое видео Здесь, сука Как вообще обстоит переиспользование контента в 2020 видимо, году? Контент генерируется в ТикТоке, потом переиспользуется в Инстаграме Куда добавляется блядь, белая плашка с эмоджи, смайликом, с в конце, который меня бей когда я вижу, что человек использует этот смайлик, я делаю о нем очень быстрые выводы. У вас нет такого? Есть, да, это про меня. Если бы у меня была своя компания, которая я бы мог при при при принимать или не принимать людей, то я бы сначала собеседовал их в переписке. И если бы они присылали мне вот этот эмоджи смайлик, особенно в несмешные моменты, как это обычно и бывает то я бы брал этих людей, но только на должности, где нужно быть долбобом. Это Тимати, у тебя там Тимати сидит. Какой нахрен Тимати? Это я Салах. Долб***. К чему здесь эта музыка? Да тут даже нет, блин, директор Бай, просто музыка на черном фоне. Меня бесит, все, что я вижу. меня это вызывает какой-то такой лютый внутренний конфликт, мне плохо. Да, принесут мой обед. Я жду уже тысячу лет. Эй, он уж наверно остыл. Ой, яйца себе отстрелил, я. Ты хочешь даже сказать нечего, не то что нечего. Я просто думаешь, если начну, это пизда. Это такое... Ну нет, тут есть смешные приколы тут Есть приколы, которые стали классикой интернета Ну, среди молодежи, да, среди людей, которые шарят в приколах Ну, как следствие, они там добрались до широких масс И определенные из них осели среди и взрослой аудитории тоже но это такой бьет лютый кринж, просто обоссаться. Яйца себе отстрелил. 他, яйца. Так, у меня мама украинка, а папа армянин. Значит, я таджик. Ну да, логично в принципе. Подожди, стоп! Ну да, логично в принципе. В чем прикол, чувак? Вот в чем здесь юмор? Я понимаю, что это симпатичный молодой парень с голубыми глазами и очень многим писюхам 14 лет сносит башню что угодно, что он скажет. Но почему это добавили в выборку приколов для 40-летних автомобилистов, которые суд в реку, чтобы утопить тещу? Еще раз, давайте разложим этот прикол. У него папа армянин, а мама украинка. Маска в инстаграме показывает, что он таджик. А, я понял. Л, если на меня так маньяк нападет, я же ничего не сделаю. А если он на тебя по-другому нападет, ты, сделаешь. Блин, стоит задумать. <плёк> мне больно. Мне больно. У меня такой токсик внутри сейчас сидит. Мне готов токсичничать на каждое видео, которое я вижу, потому что они меня все бесят. Тоби. Ну, ну, что бы ты сделал, если бы тебя так сделали, Женьки. Ух, я бы очень сильно разозлился бы. И что бы ты предпринял? Не знаю, скорее всего, расплакался бы. Мне уже нравится эта града Томберг, к чуваку из этого фильма советского. Крылатый фильм? Ну, крылатый фильм, конечно. Кременские музыканты. Не-не-не-не. Там, где этот э, шлецик, бубик и козой. Три богатыря ну как кавказская пленница только совершенно другой профессию <commits> там где Евгений это Жень давай без шуток Джентльмен, удачи, наверное Мархала выколю пасть порву и вот что говорит Грета Тумберг Беги, сука ки ки ки ки Прям это похоже на эликсир «Ведьмака» Это тоже водка. водка? Да, это водка Это водка с... Чили! Это yeah. чили-водка Чили-водка, <рес> чили-водка <рес> чили <-водка. рес> Алкоголикам пример <рес> Чили-водка, чили-водка <рес> Какой кринж, Это ж надо. То есть, как бы, они они услышали в этом реально прикольную штуку. Чили водка, как вели вонка. А потом они такие, испортим нахуй эту идею. Но это жесть. Когда-нибудь видели такую лавочку? Кибер. Пу. называется управление лавочкой. Это ж почти как машина. А -а -а -а -а. Смотрите, тут даже есть инструкция. Управление лавочкой. Сканируйте QR-код. Устанавливайте приложение, приложение к лавочке. Я надеюсь, там можно будет открывать лавочку и закрывать лавочку. И когда закрываешь лавочку, то написано а -а -а. лавочка закрыта. Подключитесь к лавочке, выберите RGB, то есть как бы просто цвет лавочки можно выбрать. Ну хоть что-то в этой стране народу зависит. цвет лавочек а -а -а. прикинь, прикинь только поменял цвет. Ну лавочки садится человек и ты говоришь только покрасили не в россию непонятно да в одной из серии на спать был упал огромный ящик с кучей печеньек с предсказаниями внутри и что самое главное все предсказания сбывались Ставку нужно запретить всем. Едем, едем в, село, в России очень любят спекулировать на тему того, что вот в Америке очень много бомжей и так далее. Смотрите, как одет. Он сидит на своем айфоне с пауэрбанком, с фантой и играет. Э, там в Америке некоторые бомжи лучше, чем э, наши эти самые живут люди. Парень в бронированном костюме. А снять? Кто ты без него? Нормальный прикол. Ребята, мне нужно с вами серьезно поговорить. Не перематывайте, это не интеграция. Я создаю новый канал, который теперь будет называться Рома Гений. Этот канал я как-то переназову. Вы спросите, зачем? Я вам объясню. Например, прошлый видос. Я потратил на него 2 штуки баксов. И делал, готовил его 8 месяцев. Но этот видеоролик набрал 48 тысяч просмотров примерно. Ну и как вы понимаете, идея, где ты ставишь сам себе памятник в центре Киева, могла бы набрать побольше. Ладно, допустим, не 8 10 тысяч миллионов, но больше чем 50, согласитесь. И у меня сейчас так со всем контентом. Вы постоянно пишите мне в комментариях, какой клевый контент, какая охеренная идея, реально гений, почему у этого мало просмотров. Есть догадки, что это все потому, что мой нынешний канал находится в каком-то так называемом теневом бане, и он стал редко попадать в рекомендации. Что-то с ним не так. Раньше все было окей, но сейчас, что бы я ни сделал... Не получается, я вкладываю в это время Бабки и при этом ничего не зарабатываю А это моя единственная работа Это мой хлеб, поэтому я, как и очень Многие блогеры в таких ситуациях Решил открыть второй канал и тут Мне нужна ваша помощь Вам не придется делать ничего сложного Вам придется делать очень много приятного Для вас же, например, я сразу Создавая этот канал, выставлю на него Охеренный видос Вторую часть видоса, который вам уже В свое время очень понравился, помните Где я пишу треки, девушка в тиндере. Вместо первого сообщения сразу посвящаем песню Джейн, И после этого еще получаю их реакцию Там визги, брызги, все супер классно Клевые треки Все, ну ролик просто... Писечка, бомбочка, и он уже завтра будет на канале, который здесь появился у вас в подсказке. Я еще в конце ролика напомню, не переживайте. Главное не забудьте все равно на него подписаться. И тут еще сверху дополнительная просьба, тоже очень приятная. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто подпишется на этот канал, поставил самый мощный колокольчик, чтобы у всех у вас были уведомления. Обычно, ну процентов в 15 людей ставят этот колокольчик, если постоянно их просить, а у нас с вами будет рекорд, мы войдем в историю, как первый канал, у 100% подписчиков которых будет стоять колокольчик. Зачем мне это нужно, спросите вы, потому что я хочу, чтобы этот канал очень быстро вырос, мне больше ничего не остается, потому что, ну, это мой единственный шанс, и вы сейчас мне нужны, в качестве помощника, этот канал, конечно, тоже будет жить, я буду на него что-то заливать, тут тоже будет клево, не отписывайтесь, но теперь есть еще тот канал, который, я со временем постараюсь сделать основные. В начале 21 года я дал себе обещание, что в этом году я сделаю все, чтобы мой канал стрельнул. И вы видели, что я старался для вас и для того, чтобы это реально произошло, но почему-то YouTube решил препятствовать этому. И мне сейчас нужна ваша помощь для того, чтобы, во-первых, я просто с голоду не сдух, так еще плюс ко всему, чтобы я выполнил перед самим собой эту цель. И чтобы вы мне потом не утруждались писать почему контент не заходит, а чтобы вы, радуясь за меня, писали наконец-то, чувак, ты взъебал ютуб, как и должен был это сделать. Пожалуйста, переходите. Ну а мы продолжаем кринжевать. Тут есть прикол, даже не возьмусь назвать это видео, просто прикол, не, не просто Женечка, лютый, а приколы для мужиков, приколы для мужиков, приколы для мужиков, тут есть видео, которое длится 22 минуты, на обложке написано I'm Batman, ооо, класс, сейчас, сейчас, сейчас. какое-то мне тут, о, вот смотрите, совсем не детские приколы, с клубничкой, с ну, тут как бы тот случай, когда я могу выбирать видос по женщине на, на обложке. Юль, если вытянешь короткую палочку, я подарю тебе этот телефон. Девочка, красиво. Сейчас будет этнографический анализ. Скорее всего, она татарка, смешанная с русской. Значит, я таджик. Ну да, логично, в принципе. Нет, нет, нет, из этих трех. Шлин... Да, да, типа член. Что девчонки как колбаса, не соленая? Не знаю. Дала, короче, подругам лакомство для собак. Почему следующее что? Вот если бы на ТикТок зашел, чтобы она следующий раз дала своим подругам крысиный яд, говно, пластилин, баклажаны. Вот этот сыр там тереть две минутки, блин, ты уже 20 стоишь. Да я что, виноват, что ли? Это не терка, это магнит на холодильник. А я так удобно. Лучше 20 минут удобно, чем 2 неудобно. Uh, show me the coolest thing that isn't e e e e expensive Расставание Грустно Что грустно? Ты ни разу блять, ни с кем не расставался Попробуй, нахуй, на штука, реально Вот такая, тебе понравится Сразу ощущаешь какую-то свободу Все, что тебе не нравилось в отношениях ты можешь даже над этим не работать, а просто отказаться от этого. И ты такой, может быть, когда-нибудь я замечу какие-то недочеты того, что я расстался. Ну, в принципе, я еще не умер, мне еще жить и жить. Может, я тоже когда-то замечу хотя бы одного из расставаний. Ну, Но... армяне на СТО. Опа, Армянина на СТО. И что там у них? Это на СТО, значит, весят потом не елочку в качестве комплимента от заведения, а Чурчеллу! После ремонта двигатели завязывают Какие-то странные звуки. Послушайте, это нормально. <музыка> по-моему, нормально, кстати, неплохо звучало. Так, они эволюционируют. И тут б... Женщина и кот в кадре, интересно, про кого базар. А? А, это у нас краткий обзор Volkswagen, э -э -э, ребята, какой бензин заливаете? 95, на. О, наконец-то, блядь, автотема подъехала. Саунд-продюсер Nintendo, главного офиса. Пошло что-то не так, Game -over. Пошло что-то не так, это же ты, блин, сидишь, 45-летний, хрен на балалайке играешь музыку из Марио. С уважением. Что там? Нифига себе. Опа, нифига, ну-ка давай, чё там? Ооо. Такой прикол, блять. Ну реально не детский. Там теща была. А <air> как его заливать? Ты мастер. Красавчик, ешь. Супер воронка нужна, тоненькая. А зачем? Это ж сюда заливает. Да, в принципе. Вот сюда. То есть там весь прикол в том, что люди не знают, куда. Масло заливать? Я тоже, например, не знаю. Это смешно? Ну да, конечно, братан, ты же мужик. Правильно, сколько тебе уже лет? Черт возьми, прав же, ха Лох, не знает, куда масло заливать. Реально смешно. Гурах придурок. Сколько должен длиться секс? Опа. А, пока доедешь-то с дорогой. Ты же в другом городе что ли живет, да? А звук, когда доедет вообще до изображения, он тоже в другом городе б... живет. Ой. Ой, Прям в сердечко. ха <смех> типа чувак вставил секси-чиху, чтобы как бы не произошел кликбейт, знаешь, то есть она на э, обложке. Ребята, это просто нахер меня раздавило, у меня случилась определенная вот эта последовательность отрицание, паника, депрессия, принятие, кринж, ну вы поняли, это полная лють, я вас всех призываю перейти на мой канал, на котором вот сейчас выйдет или может быть уже вышел, в зависимости от того, когда вы смотрите видос, где я придумываю песни для девушек в тиндере, исходя из их описаний. И там же их реакция они мне их присылали. Там очень прикольно, там целых 6 песен, включая ступить. ну конечно. Будем поднимать мой второй канал, это тоже никуда не девается. Просто будет больше контента и надеюсь, что больше просмотров. Я очень на вас рассчитываю. Создадим историю, ребята. Будет канал, где процентов подписчиков поставили самый мощный колокольчик. Все, больше не напрягаю. На, звоните маме. Пока.